Приветствую вас, представители знака Зодиака Телец! Давайте посмотрим, что принесет вам март. Основные события по всем сферам жизни, а вернее, какие сферы жизни у вас будут наиболее активны. Смотрим, значит, начало месяца, первое, второе, то, что началось еще там 20 28 февраля, вы почувствуете в апогея 1-2. Будет соединение Венеры, Юпитера и Херона в вашем 12 доме. Это большой аспект удачи. Ну, для вас он может проиграться в плане финансов. Какие-то денежки можете получить, потому что он будет постепенно формировать аспект к вашему Марсу. Ну. Посмотрим чуть позже. Я думаю, что это, скорее всего, будет что-то с финансами связанным. Особенно для тех, кто занят ну, какой-то деятельностью самостоятельно, для тех, кто занимается творчеством. Вот для вас здесь будет нечто удачное складываться. Также 3 числа Меркурий перейдет в Рыбы. Рыбы для вас 11 дом дружбы. Меркурий вообще в рыбах, он как правило располагает к душевным разговорам, к загадкам, к желанию понять собеседника, желание заниматься там, музыкой, творчеством. А еще, а еще он склонен к манипуляциям и любит путешествовать. Ну, в вашем случае... Ну, я думаю, что это просто будет некоторый такой стиль общения со своим дружеским окружением. А может быть, даже еще и с кем-то будут приятные совместные поездки. А, ну, еще и алкоголь. Ну, правильно, встретиться с друзьями и хорошо отметить какие-то события. Так, 7 марта состоится два, два важных события. Первое – более глобального масштаба это переход Сатурна из водолея в рыбы вообще этот переход он принесет всему миру некоторое облегчение особенно тем, кому было вот до марта месяца тяжело вот этим странам, этим народностям а вот кому было хорошо наоборот может стать немножко похуже или могут возникнуть различные какие-то проблемы которые нужно будет устранять, с которыми нужно будет справляться. Ну, для жителей, допустим, Украины это прекрасная новость, а для жителей России как раз наоборот. Вот Сатурн, он, идя по рыбам, тоже в глобальном смысле, он несет очень важные кардинальные изменения, а он пройдет здесь, он будет находиться в этом знаке более 2,5 лет, он принесет такие изменения, как ну, что-то поменяется в подходе к медицине, фармацевтике, изменится в киноиндустрии, изменения пройдут в таких областях, как все скрытое, тайное, все, что связано с национализмом, с духовностью, ну, с религией. И знаете, еще... Знаете, произойдет ну, глобальное такое восстановление общей справедливости лично для вас это как играет но ну, поскольку это для вас зона дружбы и зона вашего постоянного знаете такого коллективного окружения то я предполагаю что здесь у вас будет чиститься ну, будут чиститься ваши дружеские ряды если кого-то до сих пор ну, вы ни в чем не подозревали то тут у вас могут начаться различные подозрения, выявление различных личностей, не внушающих вам доверия. Или, может быть, будет кто-то вас подводить, и вы будете менять свое окружение. Вот так вот. Далее. А, еще в этот же день произойдет Полнолуние в Деве, для вас это пятый дом, ну, это зона развлечений для вас, это ну, как раз вот знаете, как будто бы что-то для вас заканчивается, меняется касающиеся сферы любви детей и ну, это также творческая деятельность, деятельность и развлечения что-то, что доставляет вам радость с 10 по 11 будет еще такой приятненький двойной аспект Которая указывает на то, что с друзьями надо встречаться. С друзьями обязательно надо общаться. Благоприятное время для того, чтобы встретиться. Может быть перекинуть стаканчик другой. А вообще-то тут даже знаете, еще какие-то финансовые вопросы совместные у вас могут быть. Что-то удачненько может порешаться. Может быть это просто встреча противоположных а, полов, я имею в виду мужчину, женщину встреча, приятное времяпровождение но скорее всего эти люди друг друга знают и возможно, что эта встреча она может быть кому-то выгодна из двух с 14 по 17 поехали это как раз период Наоборот, со знаком минус. Посмотрите вот на это. Вы видите, какую тут все красные линии образуют. Это говорит о том, что будет квадрат, будет напряжение. И с чем оно у вас будет связано? А вот, наверное, вот та вот встреча, которая 10-11, смотрите, чтобы она не имела каких-то негативных последствий. Потому что тут, знаете, то, что было там с плюсом, тут будет с минусом через несколько дней. Какой-то конфликт, какое-то неприятное выяснение отношений. Прям требования, претензия. Ух, что-то интересное. Прям оно, причем до 16-го оно будет вообще такой 14, 15, 16 три дня в активной фазе. Прям желанием отстоять. Желание отстоять свое. И вы будете находиться в таком сильном, достаточно ну, эмоциональном напряжении. Будете тоже. Ну, каждый, знаете, такая ситуация, когда каждый может перетягивать одеяло на себя. 17 числа Венера перейдет в ваш знак, тут ее уже хорошо, поскольку она является вашим управителем. И вам станет уже немножко полегче, вам будет легче влиять на свое окружение, потому что она здесь такая мягкая, она здесь добрая, она здесь очень чувственная. И посмотрим, что будет дальше. 19 числа. Ну, то есть будете достигать успеха благодаря вашей личной харизме и вашему умению получать удовольствие от жизни. Ну, поскольку вы делаете это качественно. Ну и тем, кто рядом с вами, естественно, перепадает все самое лучшее. 19 марта состоится переход Меркурия в Овен. Так. Как он тут быстренько у нас пробежался? Я почему-то там раньше говорила, что три недели, а он получается вообще, ну, меньше, да, в 18 дней. Проскочил рыбы и перешел в Овен. Ну, Овен для вас 12-й дом, а это повышенная активность, ну, в каких-то делах, связанных связанные с... Какой-то вашей тайной деятельности с тем, что вы не афишируете. Может быть, это связано с благотворительностью. А это также может быть, кстати, еще тема, касающаяся каких-то дальних переездов. Переездов и, и тема иммиграции тоже. По, появляется возможность куда-то или съездить, или переехать ну вот ближайших там сколько там 17-20 дней до тех пор пока он не перейдет в ваш знак для вас это будет реально очень активно ну и даже в вашем знаке все равно он еще может иметь свое действие и 21 числа что у нас тут 21 го происходит? А происходит астрологический Новый год. А также еще и Новолуние. То есть тут вообще, знаете, таких два важных значения, которые будут иметь последствия на последующие, ну не просто месяца, даже ну, какое-то там влияние еще на целый год может исходить. Ну если глобально для всех, например, учитывая, для представителей всех знаков. Но давайте посмотрим, что у вас, значит, что у вас тут будет затронуто. Так, значит, вам нужно будет прийти к любви в этом году. И еще, и еще. Остается еще определенное напряжение, которое, знаете, расценивается как драка, борьба. Но это у всех, у всех абсолютно будет в картах. Причем оно сходящееся. Возможно, это связано с нашими войнами, которые ведутся. И так, тут еще в плюсе здесь формируется, ну, уже немножечко начинает расходиться, но все же еще сохраняется тригонка Венере от Сатурна. Сатурн будет помогать держаться общество, держаться дружеского окружения. То, что для вас привычно, будет вам в помощь. Ладно, поехали дальше 25 числа Марс перейдет в Рак ну, Тема Рака это что? Дом, семья, гнездо, родина, недвижимость И, естественно, что, ну, большая потребность безопасности В ну, удовлетворении первичных инстинктов и вот это все дело выходит на первый план. Для вас рак третий дом. Это значит, что большинство ваших контактов, они будут связаны с такими темами, как ну, создать некий фундамент для благоприятный для себя, чем-то запастись, что-то припасти. Ну, я думаю, это будет больше такой материальный. Какие-то короткие поездки, очень много контактов, в которых вы будете очень даже гармоничны, потому что рак с вами прекрасно сочетается с вашей стихией. Произойдет переход Плутона на несколько месяцев до 10 июня в Адалей. Затем он снова вернется на некоторое время в Козерог, но затем уже снова перейдет к Водолей. Плутон-Водолей — это глобальная трансформация различных мировых во всех мировых процессах, так как было уже не будет. Мир, любовь, равенство, дружба — все равны. Ну Вот такие основные тезисы. И где каждый важен и каждый равен одинаково. Обязательно используйте период с 29-го, 28-го по 30 для того, чтобы собраться с кем-то, какой-то компанией или, может быть, собрать какое-то ну, общество для решения каких-то общих задач. Может быть, это тренинг, может быть, это просто будет что-то такое дружеское, может быть, это создание какой-то организации или поучаствуйте в какой-то... В каких-то важных событиях социального характера. Ну Вы здесь будете просто звездой. Вас здесь ожидают удача, признание, ну, много чего интересного. Ну Для желающих тут посмотреть чуть более глубже, задала вопрос картам. Что будет главное для представителей знака Зодиака Телец в марте месяце? Видите, у вас выпало домик и кораблик. Ну, это 100% какие-то события, связаны с домом, с семьей. Ну, кораблик – это путешествие, передвижение, может быть, даже покупка. Покупка, обмен, смена места жительства, ну, какие-то, а может быть, перемены в самом доме. В общем, желаю вам прекрасного месяца. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. И до встречи в следующих прогнозах.